Курс «Шкатулка знаний» — это подготовка к путешествию по Вселенной. В первом модуле ребята получают общее представление об этапах эволюции Вселенной. Тема второго модуля — «Движение объектов в пространстве». В третьем модуле речь пойдет о большом взрыве и расширении Вселенной. В тематическом контексте слушатели получают представление о таких базовых понятиях и процессах, как движение, скорость, свет. Энергия и другое. Исторические ракурсы позволяют понять, как формировались представления о мире, увидеть достижения современных технологий и перспективы новых открытий. «Шкатулка знаний» — это мультимедийный курс, в котором широко используются ментальные карты, инфографика, разнообразные интерактивные задания. Проект будет интересен и школьникам, и ребятам на семейном обучении, и учителям для мотивации перевернутого класса или проектной работы.